Так, ну ч ⁇ мы играем? Нет, разворачивайся. Я не снимаю до ветра. А туда домачивайся. А туда нет. Нет. Не хотите не надо оправдываться. Просто смелись. Игровые деньги. То, что у меня есть драконий пропуск, это просто за игровые деньги. часто честно? Да, да. А, да. Хорошо. Так, так. У кого-то из вас не открыто выживание. Кто-то из вас, так я просила, не прошел до нужного уровня. А ты просила? Я подожди. Кому? Я кому говорила, что нужно заранее поиграть а, в игру? А... Хотя бы до четвертого-пятого уровня. Аксель, Аксель. прости. Аксель. Я, я а мне просто... не сказали. Я, общем, я писала в общем чате, чтобы вы все это сделали. Привет от Playwing Friends. Надеюсь, вам нравится Sentry. Спасибо вам большое. Ари готов. На другом языке. Аксель руина. Да в смысле я не знал. Укваксель, да не некваксель я. Хорошо. Когда я прошу, то я жду, что мои требования будут... выполнены. Я не видел, я не видел. Незнание не освобождать от ответственности. Знаешь, такое? У нас не законодательство тут. Мне сегодня Дэн писал, что я слишком много озабочена блина. Просто я везде пишу про блины. А вы какие блины едите? Да самые обычные. А с чем? А с чем? А ничего, хардкор. Я тоже. Мне... Я Человек ничего не. Дискорд-сервере моем Ещё, чтобы тебя руины называли. Кого? А, меня руины? Да, да. Ну, слава Богу, хоть не меня. Мы, мы руины, тогда мы руины. У меня комната новая, да. Да, я переехал. Нет, а... да, да, да, да. Я переехал, <с <с переехал. Подожди, а где ты раньше был? Напомню. Окна. Круто. Это слишком грустно. Главное уворачиваться. Не не главное уворачиваться, главное уворачиваться. О, отнес уже все. Ай, я стараюсь. Так, так. В смысле, Кирабаши, он Смотри. первое место? Я кучу бабок принес, Во о чем вообще, лол? Они уморачиваются, очень хорошо. Я закрываю саму себя, ребята, смотрите, я закрываю саму себя. На место второй, второй головы есть первая голова. Я от себя убью. Ну не тебя именно, а другого. А почему БАН! Ты тебя? Я ворую даже стрим акси. За что? Да, кстати, неплохо ты вот так. Что-то что такая видите? ...на дно Блин, интересно, я могу страйк кинуть тебе